Эй, Иджиго! Ты, конечно, говоришь, что пойдешь туда, но каким образом ты собираешься туда вернуться? Идеальный момент. Возвращаемся. Отличное выражение лица. Сейчас у тебя обязательно должно получиться. Это ты. Отлично, поднимайте. Я лично займусь починкой твоего меча. Где капитан? С самого момента нападения Квинси он вместе с заместителем капитана закрылся в своей комнате. Системы наблюдения не были запущены. До сих пор такого ни разу не было. А, а он? Что, что это? Это камера, которую я поставил в кабинете. Так же нельзя. Помолчи. Что это такое? <свы> что <свы> же такое? Создает капитан? Причина, по которой Дворец Феникса находится на обрыве, заключается в том, что без этой воды Банкай не удастся починить. Приготовься, Ичего. Ты будешь вынужден попрощаться со своим Занпакт Зангетсу. Мы начинаем. Добро пожаловать на моё шоу. Да. По поддержки не мои на месте я говорил про всех ты тоже иди это что сейчас было время вечеринки да отлично это так хлопотно. И думала, что меня втянут в такую передрягу. В каком это смысле? Впутали? Разве это не твоя работа? Давай сюда! Ай, мала! Итак. <свистит> пожалуй, пора начинать. И о чем ты думаешь, пока смотришь на меня, Чан Ичи? Кретин! Если бы на мне были солнечные очки, я бы не увидел цвет огня! Причину, по которой этот Усаучи окрасился в белый в момент, как прикоснулся к тебе. Наверное, ты подумал... Он выглядит прямо как пустой внутри меня. И именно. Он и есть пустой внутри тебя. Сейчас я говорю... Что этот пустой есть твой Зампакто, Чан Ичи. Тогда как насчет старика Зангетсу? Тебе придется расстаться, с Зангетсу. Ты ведь уже знаешь о том мужчине, который до сих пор строил из себя твой Зампакто, находясь внутри твоей души. Ты знаешь этого мужчину? Он Занге. Нет. Присмотри внимательно: это не сила шинигами, а сила Квинти, находящаяся внутри тебя, и его облик. Это Яхве Бах, тысячу лет назад. Почему, не имея никакой информации? Я сразу же отправился к нему. Почему я подумал, что он самый важный враг? Почему, когда я впервые его увидел, у меня было чувство, будто я кого-то вспомнил? Я не Зангетсу. Ты что, правда? Я Хвебах. Я источник сил Квинси, находящийся внутри тебя. Я не понимаю, ты враг или друг? Скажи мне! Я тебе не враг, но и не друг. Однако, я никогда тебе не врал. Когда твоя жизнь по-настоящему находилась в опасности, твою жизнь спасал не я, а пустой. Я сдерживал тебя от развития, чтобы ты не мог раскрыть свою истинную силу. Почему? Почему? Если бы ты стал шинигами то вне зависимости от твоих желаний, ты был бы вынужден сражаться. И однажды пришлось бы убить тебя собственными руками. Мне придется уйти. И я смог наблюдать за твоим ростом, находясь рядом с тобой. Разве бывает еще большее счастье? Постой, Зангецу! До сих пор все это время ты использовал лишь ту часть своих сил, которую я не мог сдерживать. Возьми. Это и есть твой настоящий Зампакто. Зангецу, Зангецу, мне не важно, кто ты такой. Но ты и он, вы точно оба зангет. Ты что делаешь? Я как раз подумал. Если ты сейчас вложишь всего частичку своей души, тогда он будет готов. Достань его, Чанычи. Это твой Занфакто! Вся вода испарилась. Как тебе, Чанычи? Теперь ты доволен своими Зангетсу. У него два Занфакто. Здорово! Зангетсу, я больше не попрошу тебя одолжить они свои силы. Теперь я буду сражаться сам. Спасибо, Зангетсу. Ты вернулся, Хашвальд? Молодец, что пришел. Исида Урю. Итак, давай же сражаться вместе, мой сын.